Яркий штрих на полотне городского пейзажа Тольятти. Мини-отель «Патио» расположился между Центральным и Автозаводским районом. Эффектный снаружи и уютный внутри. Отель «Патио» – лучшее доказательство тому, что домашняя атмосфера может быть одновременно изысканной. Гостей здесь встречают как старых добрых друзей и приглашают насладиться теплом живого огня в каминном зале. На выбор постояльцев 17 номеров в трехэтажных коттеджах. Каждая комната – единственная в своем роде. Деревянная мебель и пастельные тона создают ощущение легкости и покоя. Оптимальное сочетание стиля и комфорта порадует гостей отеля «Патио». В номерах есть все необходимое и для отдыха, и для работы. Холодильник, кондиционер, телевизор, бесплатный доступ к Wi-Fi. А вкусный, полезный и питательный завтрак уже входит в стоимость размещения. Мини-отель «Патио» – это идеальный вариант для молодоженов. Пребывание в таком номере сделает первую брачную ночь поистине незабываемой. Роскошный романтичный интерьер послужит прекрасной декорацией для эффектной свадебной фотосессии. А милые подарки от отеля в честь торжественной даты приятно порадуют и останутся в памяти. Для молодоженов действует система скидок от 10 до 30% в зависимости от категории снимаемого номера. Также для тольяттинских гостей отеля «Патио» мы предлагаем выгодные условия размещения на проживание в загородном комплексе «Подворье», который расположен в живописном заповеднике «Самарская Лука» и в морском курорте на берегу Черного моря отеля «Анапа Патио». Для гостей нашего города мы предлагаем максимально бюджетное размещение по новому направлению – хостел. Деловые встречи постояльцы «Патио» могут проводить, не покидая стен отеля. Здесь оборудован современный конференц-зал, способный вместить до 30 человек – После работы гости могут расслабиться в комфортабельной сауне, освежиться в прохладном бассейне и насладиться чаепитием в уютной атмосфере. Мне по работе приходится часто приезжать в город Тольятти, и я постоянно выбираю отель «Патио», потому что тут присутствует домашняя уютная атмосфера, работает очень дружелюбный персонал, и он находится в центре города, откуда я могу доехать в любую точку очень быстро. В непосредственной близости от отеля «Патио» расположены крупные торговые и деловые центры Тольятти, а также живописная лесная зона. Гостям предложат трансфер до аэропорта или вокзала, организуют по запросу экскурсионные прогулки по красивейшим местам города и заповедника Самарская Лука. Кроме того, сотрудники патио могут забронировать для вас места в отеле на Черноморском побережье, а на Патио даже в высокий сезон, чтобы вы были спокойны за свой летний отдых. Чтобы не было целью вашей поездки в Тольятти – деловые переговоры, дружеская встреча или романтическое свидание, отель «Патио» сделает все возможное, чтобы удовлетворить все ваши ожидания. Вместо суеты больших гостиниц вас ожидает домашняя атмосфера и стопроцентный индивидуальный подход.